Приветствую вас! Я Игорь Черноусов и очень рад видеть вас на своем канале. Это видео является пошаговой инструкцией по использованию роликов YouTube в партнерских программах, в рекламе ваших реферальных проектов, продвижению ваших ресурсов. Поговорим о том, как перенаправить трафик с ролика на нужные вам внешние ресурсы. Этот ролик в первую очередь я записываю для своих рефералов в партнерской программе Сергея Грань и для своих рефералов в медиа-сети City Quizgroup. Именно на примере этих партнерских и реферальной программы я буду показывать конкретные действия, пошаговые конкретные действия но всех, кто интересуется партнерками все кто хочет привлечь рефералов в свои проекты раскрутить свои сайты свои подписные страницы набрать подписчиков вы можете выполнять те же самые действия и добиваться результатов почему я говорю что youtube как источник трафика работает То есть, почему вы можете мне верить вот пример партнерской программы сергей Грань. если мы зайдем в группу партнеров я партнерской программой грань сергей грань занимаюсь относительно недавно у меня заточены под партнерку по схеме которую, о которой я вам сейчас расскажу порядка семи роликов всего лишь семь роликов из 260 лежащих на канале Ну и посмотрите какие результаты вот первый пост часть 1 вот если мы его откроем этот пост то мы увидим статистику по продажам и вот обратите внимание реферал DVD евро находится на почетном втором месте вот за период с 29 мая по 5 июня я заработал в программе сергей грань 7000 рублей да конечно это немного но еще раз повторюсь у меня мягко говоря не все ролики на канале гонят трафик на партнерку грань вот по той схеме которую вы увидите но даже вот эти вот или 7 роликов, заработали мне 7000 рублей за неделю. Причем заработали так, как хотят все. То есть, заработали на автомате. То есть я никаких усилий, никаких денежных вложений не, не предпринимаю. Итак, что же нам нужно сделать для того, чтобы начать зарабатывать на партнерках, набирать себе рефералов э, с ваших роликов на YouTube. Как я уже сказал, буду приводить пожаговую схему на примере партнерки Грань и на примере своих рефералов квизгрупп. Итак, шаг номер один. Вы получаете свою реферальную ссылку. Вот, например, вот таким вот образом выглядит реферальная ссылка у Сергея Грань. Естественно, она очень длинная и, мягко говоря, очень страшная. Да? Поэтому для своих рефералов я сделал следующую услугу на сайте бизнес успех ру то есть на моем хостинге я для каждого своего реферала создал отдельную папочку чаще всего я их называю если нет никаких предпочтений там гр 1 gr 2 и так далее в этой папке находится только один файл индекс html все вот весь ваш сайт содержит только один файл что находится в этом файле в этом файле находится скрипт редиректа то есть перехода перехода по вашей партнерской ссылке, по этой длинной. То есть, когда человек набирает в адресной строке бизнес-успех слэш ваша папка, у вас такой вот красивый короткий адрес получается происходит переход вот по этому длиннющему адресу но ну, вот так вот работает редирект для тех кто не знает сразу хочу сказать потому что вопросов задается много а как youtube относится к редиректу канал мой забанят значит у меня на всех каналах стоят переходы по редиректу никаких банов нет значит проблемы возникают с редиректом если вы создаете платную рекламу в google adwords то есть когда вы в строке отображаемый домен пишите одно, а в реальном домене пишите, например, файл редиректа. И происходит обман. То есть показываете как бы один сайт, а на самом деле перенаправляете в другой. Вот при создании рекламных кампаний, такие рекламные кампании вообще не пропускаются и банятся. В использовать в аннотации редирект вы можете. То есть во всяком случае за все мое время работы с YouTube никаких замечаний со стороны YouTube ко мне не было. Все мои рефералы получают короткую ссылку, то есть по большому счету я для вас всех делаю такой маленький мини-сайтик, да, содержащий только один файл с редиректом. Да? Но у вас получается своя красивая ссылка к вашему ресурсу. Значит, для своих рефералов в Quizgroup вот такой вот одностраничный сайт, который получают, ну, во-первых, все мои рефералы квизгрупп, кто хочет. И, в принципе, такой одностраничный сайт а, получает всех, кто хочет привлекать рефералов в медиа-сеть и кто хочет а, быть участником нашего братства, либо там другом нашего братства. А членами братства на данный момент уже являются больше 130 человек. То есть все эти люди вот собраны в таблице. И опять же, всех вот этих рефералов, проект Медиусеть сеть квизгрупп я привлек только через YouTube. Вот. И опять же, мягко говоря, моя реферальная ссылка на квиз братства находится вот на данный момент 134 человека. А, далеко не под всеми роликами моего канала. Я сейчас поставил перед собой задачу, вот по той схеме, которую я вам сейчас покажу, обвешить каждый ролик, чтобы каждый ролик гнал мне трафик на нужные мне ресурсы. Я сейчас продвигаю братству партнеров медиа сети групп и партнерку Сергея Грань. Ну и конечно набираю себе подписчиков в свою подписную базу. Вот три направления, по которым я качаю трафик. Сразу хочу ответить, почему, например, для партнерки Сергея Грань я ограничился только файлом редиректа. А почему для групп я сделал одностраничный сайт, который подчеркиваю, раздаю всем хочет привлекать рефералов в медиа сеть квизгрупп для того чтобы вы получить денег никаких не надо просто оставьте заявку на а, проекте соцгуру в разделе братство партнеров квизгрупп вот есть такой раздел ваш одностраничный сайт просто напросто в этом разделе напишите заявочку что вам требуется одностраничный сайт и расскажите как вы будете рекламировать всем сделаю итак почему же для братства одностраничник а для Сергей Грань переход объясняю это только для того чтобы вы понимали мотивацию моих действий и вообще понимали как работают вот эти вот все партнерские программы вот если бы мы просто переводили как у меня и было на страничку медиа Quiz Group, то есть по, по реферальной ссылке то что происходит то есть люди попадают вот на такую страницу перейдя по вашей реферальной ссылке они попадают вот сюда и очень многие но ну, не совсем понимают куда они попали что здесь нужно делать и так далее да у многих эта страничка по русски отображается у кого-то по английски это вообще больше проблем и что происходит просто происходит процесс выжигания трафика то есть осуществляются переходы но люди не присоединяются не подписываются вот у меня конверсия моей ссылки где-то порядка 10%. процентов это как некоторые говорят неплохо но я считаю что это плохо почему потому что люди не понимают что нужно делать и какие они получают но ну, бонусы для чего это делается вот только поэтому мы сделали для квизбратства братства вот такой одностраничник то есть этот одностраничник является прокладкой мы направляем людей сюда люди смотрят ролик я рассказываю почему корр каратенечко хорошо в братстве квестгрупп Здесь ответы на основные вопросы, ролик по техническим моментам подключения, опять же вопросы, которые больше всего волнуют, сколько платят и чего платят, да, но кнопочка подключиться, если вы решили посмотреть, кто у нас в братстве, естественно, бонусы, которые хотят все, да, вот благодаря вот этому одностраничнику, который является прокладкой, я думаю, что конверсию можно увеличить несколько раз. Причем у меня сейчас трафик идет только с целевых роликов, но там, где я рассказываю, квизгрупп и так далее, и конверсия 10%. А если бы я, например, гнал трафик вот с канала развлекательного, но на примере которого я сейчас и буду показывать я думаю что когда люди с развлекательного канала будут попадать вот сюда они вообще мало чего поймут поэтому однозначно требуется вот такая вот прокладка у сергея грань все проще у сергея грань когда вы переходите по вашей реферальной ссылке вы попадаете на классный сайт который все рассказывает вот ничего как бы не продает видите нужно просто получить предложение поэтому для грань для партнерки грань никаких огородов городить не надо то есть нужно просто перевести людей по вашей реферальной ссылке что мы и делаем то есть без всяких проклад ну надеюсь вы поняли что мы получили то есть мы получили две красивых реферальной ссылки да вот так вот выглядят мои реферальные ссылки эта ссылка ведет на одностраничник по quizgroup а вот эта вот ссылочка ведет на мою партнерку от Сергея играть. Теперь, как же эти ссылки рекламировать через YouTube? Естественно, вам требуется более-менее раскрученный YouTube канал. Вот я сейчас перейду на свой YouTube канал, который я буду использовать для трафика. Это канал у меня такой тестовый, человечище. Канал создавался в рамках тренинга, и вот по, по сей день работает на этом канале. Нет ни одного э, моего авторского видео, но обратите внимание, квиз-группы все монетизировал. То есть все зелененькие значки, чему я очень и очень рад. Итак, как же использовать э, ролики на YouTube для того, чтобы гнать трафик на ваши реферальные ссылки. Ну, во первых где брать ролики если мы говорим о партнерке сергея грань то конечно в любом случае для всех партнерских товаров для всех партнерских продуктов лучше записывать какие то свои ролики обзорные какие то ролики в этих роликах обязательно делать призыв голосом говорить Нажми или подключись и говорить куда, на что. Ссылка в описании, либо вот на эту кнопку видео, либо там говорить, если вы делаете позиционирование на людей смотрящих с мобильной, нажми на подсказку в правом верхнем углу. То есть обязательно должен быть какой-то призыв голосом, если видео ваше. Если видео не ваше, то призывы голосом уже проблематично сделать а, нужно брать видео как оно есть откуда вы можете взять например видео по для для рекламы партнерки сергей Грай? можете взять с канала самого сергея он об этом даже говорит только эти видео никаким образом нельзя монтировать ничего туда добавлять убавлять накладывать нельзя то есть ролики без редактирования вы можете брать ролики с моего канала то есть они у меня все с открытой лицензией, делать с ними, что хотите. Можете их резать, там, склеивать, как угодно, вставлять свои, как угодно. Вы наполняете свой канал роликами, которые будут вам гнать трафик на ваши партнерки. По групп, та же самая ситуация. Либо пишите мои, либо, либо пишите свои ролики, либо используйте ролики с моего канала, либо каких-то других каналов, авторы которых не против. Итак, ролики вы загрузили. Теперь, как же перенаправить трафик? Значит, первый самый простой вариант. Вы входите в творческую студию, выбираете менеджер видео, видео, да? Если вы меняете уже загруженный ролик, в новом это можете делать и должны делать сразу. Нажимаем на кнопочку «Изменить». Вот и первый самый простой вариант. Вы размещаете свою ссылку, первый, в вашем описании. Значит, если ролик у вас не тематический, ну, например, как у меня, видите, какие-то развлекательные ролики, то для того, чтобы привлечь людей или мотивировать людей нажать на эту ссылку, привлечь мне внимание, нужно написать что-то такое, какое-то магическое слово. Ну, например, «Фильм, изменивший мою жизнь» и вот эту вот ссылочку. Вот. Главное, чтобы она была кликабельная, главное, чтобы она находилась в первой строчке, и главное, чтобы... Текст перед этой ссылкой был понятен и вызывал желание на него щелкнуть. Вот это самый простой способ перенаправить трафик на ваши партнерские ссылки. Нажимаем «Сохранить». Это способ один. Он доступен каждому, и вы можете его сделать легко и просто на ваших роликах. Следующее и наиболее эффективное. То есть вы можете свою кликабельную ссылочку разместить в самом ролике причем это можно сделать в трех местах в подсказке в активной аннотации и в оверле сразу хочу сказать про оверлее в этом видео рассказывать не буду почему потому что об аверлеях я расскажу когда буду говорить о платной рекламе и вообще то я считаю что три перехода из видео это даже перебор, это будет уже перегрузка видео, то есть видео будет и так у вас завалено какими-то кнопками. Я считаю, что это перебор. Но сделать еще две, две возможности перейти на вашу рефералку с самого видео, это обязательно, то есть, через подсказки и через активную аннотацию. Вот давайте это мы сейчас и реализуем. Но прежде чем сделать активную аннотацию и подсказку, вы должны к вашему каналу привязать сайт у вас у всех уже этот сайт есть вот эти вот ваши папочки которые я вам понасоздавал на бизнес успехи это и есть ваши сайты и вам необходимо соединить ваш канал с этой папкой то есть выполнить операцию связывания смотрите как это делается и выполняйте пошагово значит без меня без моей помощи вам это сделать не получится поэтому вот я сейчас пошагово покажу как мы с вами будем контактировать. Значит, в первую очередь вы заходите в творческую студию своего канала, заходите на раздел «Канал», убеждайтесь, что ваш канал подтвержден. Вот, обязательно подтвержден. То есть вам требуется подтвердить его через телефон. Но я уверен, что это у всех уже сделано, но во всяком случае тех, кто прошел мой бесплатный пошаговый тренинг. Далее, вы переходите в раздел «Дополнительно», вот, опускаетесь в ниже, и вот строчка, видите, связанный веб-сайт. В эту строчку вы удаляете, например, HTTP, чтобы она у вас была пустой. И в эту строчку вместе с HTP вставляете ссылочку, которую я вам сделал. То есть ваш адрес к вашей, к вашему мини-сайту или вообще реальному сайту, если мы говорим о QuizGroup. Вот. Нажимаю на кнопочку добавить. И сейчас... Начинается процесс или активируется процесс подтверждения. То есть подтверждение вы должны доказать YouTube, что вы являетесь владельцем этого сайта. На этом моменте без моей помощи вы ничего не сделаете. значит Вот с этого момента вы должны убедиться, что я нахожусь, например, в скайпе, потому что э, самый быстрый способ контакта это скайп. Находите меня в скайпе. Вот он, Черноусов, да? Но вот я сейчас желтенький, то есть меня нет. Сейчас я на втором компьютере поменяю статус, что как будто я есть. Секунду. Вот. Все, я стал зелененьким. И теперь мы можем подтвердить наш сайт. Что вы должны сделать? Вы мне просто-напросто отправляете сообщение. Например, Игорь. Подтвердите сайт и кидайте ссылочку, чтобы я понимал, в какую папочку, с какой папочкой мы сейчас будем работать. Вот такое сообщение мне кинули. Это первый шаг. Я вам, например, ответил, да, сейчас будем делать. Просто э, процесс подтверждения займет несколько минут. Следующий шаг, который вы осуществляете. Вы нажимаете на кнопочку, видите? подтвердите видите здесь написано ссылочка подтвердите если сайт принадлежит вам подтвердите это нажимаете на кнопочку подтвердить и вас перекидывают вот на такую страничку которая называется центр веб мастеров очень интересный полезный инструмент google что вам нужно сделать в первую очередь вы нажимаете на ссылочку загрузите этот файл Нажимаете на эту ссылочку и на ваш компьютер автоматически сохраняется этот файлик. Но в зависимости от того, каким вы браузером пользуетесь, либо вверх, либо вниз, вот улетит этот файлик. Значит, вы открываете свою папку, куда у вас загружается все. Вот он, этот файлик, видите, он загрузился. И теперь вам необходимо этот файлик, который вот у меня находится в папке. Мои документы, стандартная папка Downloads. Вы должны этот файлик передать мне в Skype. Я вам ответил, я сижу, жду от вас вот этого файлика. То есть, как это сделать, показываю для тех, кто не знает. Вы в диалоге со мной из меню Skype выбираете разговоры и выбираете отправить. Отправить файл. Вот, выбираете папочку Которую он загрузился В моем случае это папочка Downloads И вот он этот файлик Вы мне его Отправляете Вот пошел процесс отправки Я получаю этот файл Загружаю его По адресу который вы мне уже скинули То есть я буду знать куда мне его нужно скопировать И пишу вам сообщение Проверяйте вот как только вы получите от меня сообщение «Проверяйте», значит, я уже его скопировал, и вы можете продолжать процесс подтверждения файла. Сейчас я перейду на другой компьютер и это сделаю. Итак, Игорь Черноусов скопировал файлик. Появилось сообщение «Готово, проверяйте». Как только такое сообщение появилось, вы возвращаетесь на страничку центра веб-мастеров и переходите сразу же к пункту 3. Подтвердите, видите, тут написано. Нажимаете вот на такую ссылочку. И смотрите, что должно произойти. У вас должна открыться практически пустая страница, в которой просто-напросто отображается имя этого файла. Все. Если это произошло, значит все отлично. Закрывайте эту вкладочку, она вам больше не нужна. Вот, и нажимаете на красную кнопку подтвердить, то есть вы подтверждаете, что а, сайт ваш, нажимаем подтвердить, вот, появляется вот такое сообщение, что «тын -тын -тын -тын -тын -тын вы подтвердили, что являетесь владельцем вот этого ресурса. Что вам нужно делать дальше? Вы возвращаетесь опять же на свой YouTube канал, обратите внимание, видите, тут выполняется еще проверка то есть вы его подтвердили на центре веб мастеров, теперь нужно сказать ютубу, что типа все нормально. Вы нажимаете на кнопочку refresh, обновить. Нажимаем на эту кнопочку и смотрите, что произошло. Опс! Появилось сообщение, проверка выполнена. То есть теперь к вашему каналу подключен ваш персональный сайт. Все, задача решена. Вот такой сайт, вот с таким вот именем, в моем случае, подключен к каналу Человечащих. Теперь как же вы этим можете пользоваться? Опять же возвращаемся в менеджер видео. Опять же выбираем файл, с которым мы работали, в который мы уже разместили с, вами, с разместили с вами в описании кликабельную кнопку. И теперь в этот ролик я хочу вставить еще внешнюю аннотацию, кликабельную внешнюю аннотацию. Конечно, в идеале эту аннотацию сделать в виде графической кнопки, чтобы она красиво смотрелась. Вот это можно сделать с помощью любого м, видеоредактора. У меня на канале лежит видео, которое посвящено э, программе Camtasia Studio. Вы можете в процессе обработки вашего файла сделать красивую кнопочку и потом ввести ее аннотации, как мы сейчас будем делать. Либо если вы уже работаете с этим файлом, это вообще-то можно сделать в видеоредакторе YouTube но я им сам не пользуюсь, он мне очень не нравится, поэтому показывать процесс этот здесь не буду. Но если очень надо, я запишу вам ролик, который покажет, как уже в готовый, загруженный на ваш канал ролик ставить красивую кнопочку. Саму кнопочку вы можете найти, ну, например, на том же самом Яндекс, картинки и, например, если вы... Собираете рефералов, вам нужна, например, какая-то кнопочка подключись. Если вы там что-то продаете, можете там купить или узнать подробнее. То есть вы пишете название этой кнопки, например, кнопка подключись или вот кнопка заказать. Да? Вот вам куча кнопочек тут находится. И эту кнопочку, как картинку, вы вставляете в свой ролик. Для этого вам потребуется любой редактор. Лучше, еще раз говорю, делать это до загрузки видео, используя Camtasia Studio. Но если ролик уже лежит у вас на канале, тогда используйте э, редактор самого YouTube. Это, в принципе, не сложно, но он требует времени. Поэтому я вам покажу более простой способ, более быстрый. Это как просто-напросто наложить текстовую кнопочку видеоаннотации на любой ролик. Значит, что мы делаем? Мы нажимаем на кнопочку аннотации. Нажимаем добавить аннотацию. Выбираем какую аннотацию хотите добавлять. Я всегда добавляю, например, либо выноску, либо примечание. А вот если вы хотите обвести какую-то уже готовую кнопочку в вашем видео и сделать ее кликабельной, вам потребуется аннотация рамка. Будем делать аннотацию примечания. Вот появился текст аннотации. Значит, Одна из очень важных вещей это правильно разместить аннотацию. Значит, аннотацию, конечно, нужно размещать в таком месте видео, которое бы не закрывалось рекламным блоком. То есть, если вы будете размещать внизу, то она будет закрыта рекламным блоком. Не размещать право в углу, потому что здесь она сейчас будет закрываться у вас логотипом вашего канала, если это вы это сделали в настройках. И не размещать в правом верхнем углу. Почему? Потому что у нас тут будет другой инструмент, который называется подсказки. Поэтому у нас остается с вами левый левый левая сторона нашего ролика то есть по большому счету где-то вот здесь наиболее оптимально размещать аннотации теперь цвет аннотации цвет аннотации конечно должен быть какой-то пастельный я очень люблю вот такие голубенькие аннотации вот но кто-то делает вот такие вот красные аннотации но дело вкуса красный это все-таки цвет опасности и лучше использовать пастельные цвета либо например светло-зелененький какой-нибудь вот такой ну либо например там вот такой вот голубенький дальше цвет текста лучше конечно использовать белый здесь выбираете размер например 16 и например так как я рекламирую грани да нужно написать что-нибудь такое интересное например исповедь миллионера или например 12 миллионов в месяц ну давайте вот так вот ну, что-то такое, привлекающее внимание. Изменяйте размер вашей аннотации, можете ее как-то подвигать. Ну, конечно, вот такое просто 12 миллионов в месяц, это как-то ни о чем, да? Ну, например, хотите? Хотите 12 миллионов? Вопрос, да? Ну и, например, жмите. Жмите тут. Вот так вот. Вот такая вот у меня аннотация получилась. Хотите 12 миллионов? жмите тут но ну, туповато конечно но в принципе <смех> работает так теперь это самый простой этап следующий этап вы должны нажать вот чекбокс где написано ссылка И если вы выполняете э, переход на внешний сайт первый раз у вас вверху вот где у меня сейчас написано предложение о подсказках, да, у вас появится в такой же синенькой строчке э, предложение «Включить внешние аннотации». Здесь вот будет такая кнопка «Включить». Вам обязательно нужно нажать на эту кнопку. Иначе э, в вариантах перехода по ссылке у вас будет только видео. А нам нужен обязательно вариант перехода, связанный веб-сайт. Вы его и выбираете. То есть, Переход по ссылке в этой аннотации, когда люди будут нажимать, будет происходить на связанный веб-сайт. На какой связанный веб-сайт? Да на тот, который мы только что с вами привязали. Адрес мы его вставляем. Вот если все произошло верно, то под вашей ссылочкой появляется вот такая голубенькая кнопочка. Видите, голубенькая цвет доверия. Да? Если была бы ошибка, был бы красный цвет. Проверка ссылки. Вы можете нажать на эту кнопочку и убедиться, что вы переходите в правильное место. То есть мы с вами сделали все верно. То есть когда люди будут щелкать на эту аннотацию, они будут перелетать по вашей партнерской ссылке. Теперь обратите внимание, вы можете, во-первых, изменять, Откуда начинается по времени ваша аннотация? То есть вот она у меня начинается не сразу, да, я чуть попозже сделал. Но лучше 5-6 секунд, чтобы у людей была возможность посмотреть ваш ролик. Вот если человек посмотрел 5-6 секунд и смотрит дальше, значит его заинтересовал. Вот тогда уже можно что-то рекламировать. Сразу появляющиеся аннотации с первой секунды, это ну, не есть хорошо. Поэтому 5-6, может быть, там 10 секунд. Дайте человеку посмотреть ваш ролик, а потом пытайтесь ему что-то впихнуть. Вот. И вы изменяете длительность вашей аннотации по вашему ролику. Я всегда их делаю до конца, просто растягивая. Взяв за уголочек аннотации и растянули. Значит, не забудьте нажать на кнопочку «Сохранить». И не забудьте обязательно нажать на кнопочку «Применить изменения». Вот сохранение происходит иногда автоматически, а вот применить изменения, если вы забудете это сделать, то ваша аннотация не будет в том виде, как вы ее сделали. Все, аннотация готова. Давайте посмотрим, как это у нас выглядит в самом ролике. Вот идет ролик. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот на шестой секунде появился наша аннотация. Но ну, может быть да, она немножко бледновато, да. Вот. Но жмем на эту аннотацию и. Окей, okay. мы перешли с вами на наш партнерский ресурс. Значит, друзья, вы должны понимать, что вот эти вот аннотации, они кликабельными или доступными только для тех, кто смотрит ваши ролики с э, YouTube-канала, со стационарных компьютеров. Причем эта аннотация будет также кликабельна в социальной сети. Вот смотрите, ролик, который стоит у меня ВКонтакте на страничке вот такая же аннотация, только она здесь сделана уже графическим редактором. В Комптазе я ее прорисовал и потом аннотации рамка обвел. Вот смотрите, нажимаю на эту аннотацию, прямо находясь в самом контакте видите, и происходит то же самое. Я перехожу на рекламируемый ресурс. То есть все, кто смотрит ваши ролики, либо с ютуба либо с каких-то сайтов. Но главное, делает это со стационарного компьютера, как я сейчас, для них эти аннотации будут работать. То есть вы для них сделали аннотацию в самом видео, еще раз повторюсь, было бы очень неплохо, если бы вы еще голосом сделали призыв, жмите сюда. Вообще было бы замечательно, если бы она была красивая в виде какой-то кнопочки, но это нужно делать только в графическом редакторе. Да? И... Запишу ролик, я уже понял, что нужно записать ролик, э, как использовать графический редактор YouTube для вставления этих кнопочек. Сделаю. Вот. И ссылочка в описании. Вот для тех, кто смотрит стационарника, вот два, два таких возможности перехода. Но сейчас больше 40% людей смотрят ваши видео с. Чего правильно с мобильных устройств вот для того чтобы захватить эти 40 процентов и то, чтобы они тоже переходили по вашим ссылкам вам необходимо использовать другой инструмент этот инструмент называется подсказки войти вот этот инструмент вы можете опять же из режима редактирования вашего ролика изменения да либо вот прям находясь на страничке ролика вот возможность работы с аннотациями а вот возможность работать с подсказками то что нам и нужно для мобильников нажимаем на подсказки Попадаем вот сюда, вот, такой вот на такую вот страничку. Нажимаем «Добавить подсказку». Какая нам нужна подсказка? Нам нужна подсказка, опять же, «Связанный веб-сайт». Нажимаем «Создать». Копируем адрес привязанного к каналу сайта. Автоматически считывается название со странички этого сайта. Вы его можете менять. Пожалуйста. Теперь, что вам еще нужно сделать? Вам необходимо сделать призыв к действию. Этот призыв будет отображаться под картинкой внизу. И название самого вот этого тизера. То есть мы вообще-то сейчас с вами делаем тизерную рекламу, это красивую картинку, которая будет появляться поверх вашего видео. Но призыв к действию я практически всегда пишу какой-нибудь тупой. То есть делай выбор, жми сейчас. Сделай выбор, жми сейчас. Вот так вот. Название вашего тизера. Но если мы сделали аннотацию там 12 миллионов или... Как заработать 12 или хочешь 12 миллионов, вы можете так и назвать название вашего тизера. Например, 12 миллионов каждому. Вот такой вот призыв. Теперь картинка. Картинка должна быть красивой, реально красивой и желательно, конечно, тематической. Вот голых женщин сюда вставлять, но нет смысла. Это да, повысит кликабельность, можно все тут названия поменять, люди будут щелкать, переходить, да, но потом материться. Хотя тоже как вариант. Значит, опять же, где взять эту картинку? Вы ее можете взять, опять же, из тех же самых Яндекс картинок, но а, вам необходимо отсечь ненужные картинки, вам нужна картинка формата PNG, то есть картинка с прозрачным фоном. Вот такие картинки у меня тут уже есть. Я ее просто-напросто загружу. У кого нет картинки, значит, ищем какую-то картинку по вашей тематике, там с деньгами, там, либо там с девушками, если хотите, да. Но главное, чтобы она была формата PNG. Открывайте эту картинку, убеждайте, что она хорошая. Значит, картинка желательно должна быть вытянутая, вертикальная, то есть не в ширину, а в высоту. Потому что именно так располагается тизер. Вот это не лучший вариант. С правой кнопочкой щелкаете, сохраняете изображение на диск вашего компьютера, главное запомните куда. И теперь сохраненную картиночку вы просто-напросто подгружаете себе на тизер. Нажимаем добавить изображение. У меня что-то в моих документах было. Я сейчас посмотрю, какие у меня картиночки. То есть работает только с PNG файлами, то есть с файлами с, с прозрачным фоном. Ну, например, что же мне? Ну давайте вот возьмем грани. Все по-честному. Вот, нажимаем на кнопочку создать подсказку. Значит, что вы можете сделать для подсказок? Вы можете только выставить время ее появления. Можно ее сделать сразу. Вот. Для мобильников, может быть, это и правильно. Пусть она сразу у вас и появляется. Вот в правом уголочке появится вот такой вот значочек. Вот. Созданную подсказку вы всегда можете отредактировать. То есть нажать на карандашик и все ваши эти значения поменять и всегда можете удалить нажав вот на такую такую урну точно так же вы можете поступить и со своими созданными аннотациями там тоже есть значочек урны просто выбираете аннотацию и нажимаете на мусорку и она удаляется все друзья вот как только вы создали подсказку считайте что ваш ролик заряжен то есть смотрите что мы с вами получили мы с вами мы с вами получили кликабельную ссылку в описании, которую, конечно, желательно проговорить голосом, но либо можете сделать еще одну аннотацию, написать, что ссылка в описании, но это уже, с моей точки зрения, будет перегруз. То есть не забывайте о том, что все-таки э, видео у вас... Важно само как видео, а не для того, чтобы просто загружать его какими-то вот такими аннотациями, как некоторые делают. Смотрится ужасно. Думайте о людях, которые смотрят ваш канал. Реклама должна быть ну, в разумных пределах. Значит, кликабельная ссылка есть, аннотация есть, кликабельная. И для тех, кто смотрит с мобильников, мы с вами сделали вот такую подсказку. Вот видите, как она выглядит. Вот только поэтому широкие по длине картинки выбирать не надо. То есть нужно их вот либо квадратными, либо вытянутыми чуть вверх. Все. Опять же, если мы нажмем сюда, куда мы перейдем, абсолютно верно. Мы с вами перейдем на страничку «Грань» и будем в автомате с помощью вот этого одного ролика набирать себе рефералов, либо осуществлять продажи, либо набирать подписчиков. То есть все это работает для всех этих схем абсолютно одинаково и работает в автомате. Главное, держите себе в голове, откуда идет трафик. Если трафик идет целевой, то во всех этих подсказках, например, если мы рекламируем граня да, и мы обвешиваем этот ролик по граню, вот тогда есть смысл и в подсказках, и в аннотациях, и в, и в ссылке писать конкретно. Подключайся их партнерки, грань, подробнее о грани и так далее. Потому что люди уже понимают, то есть люди целевые. Точно так же, если мы говорим о медиосети, да, и вы переводите людей с роликов, которые э, посвящены ютубу, заработку на ютубу, да, то, конечно, здесь прям надо и писать. То есть, там, подключись к медиасети или там, монетизируй свой канал и так далее. Если же вы берете трафик с каких-то развлекательных каналов, которые вообще, ну, не, не знают, не целевой этот трафик, вот здесь, конечно, креативить нужно по максимуму. Креативить по максимуму, придумать какие-то названия красивые для нотации, для ссылок, чтобы люди нажимали. Но и опять же, вот когда вы такой неподготовленный трафик кидаете на какие-то страницы, но ни о чем, ну, например, я вам показывал пример, вот страничка медиа-сети, ну, трудно понять, зачем я должен сюда подключаться. Поэтому, когда вы не целевой трафик куда-то перенаправляете, очень подумайте о сайте прокладки. Ну, вот, например, как мы сделали для квизгрупп. То есть здесь все рассказано, что, зачем и почему. И вот если на такую страничку гнать даже не целевой трафик, но гнать его много, результат будет. Итак, друзья, на этом разговор, как нам обвесить наши ролики переходами на ваши ресурсы. Я заканчиваю, он у меня затянулся, извините. Следующий ролик будет посвящен рекламе, опять же, реферальных ссылок ваших в социальной сети. Скорее всего начнем с классики, начнем с одноклассников. Всем спасибо, до свидания.